Надеюсь, ролик, который вы только что посмотрели, был вам интересен. В каком плане, что методики, которые мы применяем при диагностике, они безболезненные. Они, как вы видели, амбулаторные, они не требуют предварительной подготовки. И, в общем-то, очень все хорошо визуализируется. То есть мы на экране видим, увидели у пациента выраженную гипертрофию язычка. Дополнительно мы увидели, что у пациента выражена гипертрофия миндалина. Они не у него... с пробками, отечные, воспалены, и что в целом сужает при дыхании, когда мы ложимся, сужает верхние дыхательные пути и приводит к частичному опною сна. Вот, соответственно, мы посмотрели в нос пациента, увидели тоже сужение носовых ходов за счет гипертрофии носовых раковин. Соответственно, мы проведем здесь объем операции, будет? это будет в остоме, то есть радиоволновое прижигание носовых раковин, тондиолоктомия и у пластика. Наша задача создать из неба создать из неба вот такую большую, скажем так, арку. Если мы видим у пациента, видите, должен быть вот такой, такая форма неба. То у данного пациента мягкие части неба опустились. Миндалины у него большие. Соответственно, здесь пространства, особенно ночью, совершенно нет. Поэтому мы проведем тонзилэктомию, мы проведем уволоплатопластику, а также проведем дополнительно вазотомию, то есть лазером или радиоволновым аппаратом мы проведем запаивание, по-простому скажу, сосудов, которые не будут наполняться кровью и которые дадут пациенту возможность свободно ночью дышать, а это, соответственно, будет даст возможность пациенту свободно дышать и не открывать рот. Поэтому планируем с ним в ближайшее время операцию. Вот. Ну, еще раз повторюсь, если вам нужна диагностика, если вы страдаете, вы или ваши родные страдают от этой проблемы, обращайтесь, я с удовольствием вам помогу разобраться в этой проблеме. А выбор лечения уже, конечно, за вами. Всегда скажу, что можно прибегнуть к помощи врача-сомнолога, предложат хирургический метод лечения СИПАП-аппарат. У нас проводится СИПАП-тренинг, то есть мы можем дать этот аппарат домой. Вы можете его использовать, посмотреть, подходит он вам, не подходит. Или же, например, мы первым этапом можем облегчить, чтобы уменьшить сопротивление воздуха при СИПАП-терапии, даже при средней тяжелой степени апноэсна. Мы иногда проводим такие операции, как восстановление целой перегородки, убираем большие миндалины, неба чтобы тогда уже э, э, снизит степень апноэ сна. А аппарат СИПАП, он достаточно более легко переносится, если дыхательные пути, проведена на них коррекция и более свободно проводит, проходит воздух. Поэтому всех приглашаю с этой проблемой в нашу клинику. Еще раз напомню, это СМ клиника станция метро Курская, Чкаловская, второй й переулок, перевод, дом 11, город Москва. Я лор-врач Алекс Михайлович, стаж работы 16 лет. Ежегодно я провожу более 200 операций на лор-органах, ежедневно веду лор-прием и ежедневно встречаюсь с проблемой храпа, затрудненного носового дыхания, хронического тензелита. Поэтому если эти проблемы вас беспокоят, Приходите, я вам с удовольствием помогу. Напомню, что все консультации, которые касаются операций, если вам нужна информация, если вы хотите узнать о стоимости все, что касается операции консультация у нас бесплатно. Поэтому вы можете записаться по телефону в шапке профиля. Вы можете перейти на мой Инстаграм Горовой Нижняя лор, нижнее подчеркивание Горовой есть в фейсбуке ларураж горовой и мой телефон whatsapp плюс 7 925 887 67 33 пишите отвечу на все ваши вопросы